Всем привет ребят, у микрофона снова Максим и вчера ночью Valve опубликовали новую торговую марку в патентное бюро США, которая судя по описанию связана с одной из будущих игр компании, также я собрал довольно много интересных новостей, связанных с будущими обновлениями CS и переходом на Source 2, так что не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению видео, поехали! Те, кто смотрит мой канал уже более года, скорее всего знают, что с 10 августа 2021 года компания Valve систематически обновляют новую торговую марку, связанную с Counter-Strike. И многие, включая меня, предполагают, что это напрямую связано с переносом CSGO на Source 2, либо с совершенно новой игрой по франшизе. Предыдущие товарные знаки CSGO и Counter-Strike существуют уже более 10 лет, и для их продления не нужно создавать новые заявки, как-то произошло год назад. Однако то, что произошло вчера, ночью просто так объяснить не получится. Как я уже сказал, они зарегистрировали два новых товарных знака для проекта под названием Neon Prime. Судя по описанию, этот проект является игрой, в которой ключевая составляющая это мультиплеер. Neon Prime попадает именно под категорию видеоигр, а не софта по типу античитов или железа по типу Steam Deck. И что интересно, описание в точности совпадает с торговыми марками Dota Underlords и Artifact, при этом немного отличаясь от Half-Life Alex. Так что можно предположить, что это будет сессионная онлайн-игра по типу Dota или CSGO. Единственная игра, которая разрабатывает, внутри Valve и подходит под данное описание, это полившийся много раз проект под кодовым названием Цитадель, но в таком случае название Neon Prime выглядит как-то не очень уместно, так как Цитадель разрабатывают как игру во вселенной Half-Life, а не в что-то более таком киберпанково-сайфаевском. Важно подметить, что торговая марка и описание Half-Life Алекс появилась буквально за один день до ее официального анонса, так что вполне может быть, что мы узнаем новые подробности о Neon Prime уже в ближайшее время. Но также стоит учесть, что Valve любит помпезно анонсировать такого рода проекты на своих ивентах, и вполне может быть, что мы увидим полноценный анонс на мажоре по кс, или на интернешнл или по Dota, как это было с артефактом, или на церемонии с наград The Game Awards, так как на Reddit появлялась информация, что гейб Ньюэлл будет лично присутствовать на одном из ивентов. Я поспрашивал у всех возможных источников и некоторые сошлись на мнении, что это может быть фэнтезийный проект гейм дизайнером, которого является Ice Frog, создатель доты, который до сих пор работает в Valve, но при этом сама по себе игра происходит в совершенно новой вселенной, никак не связанной с дотой или Half-Life. Помимо этого, бывший разработчик Valve отреагировал на репост моего твита на форуме Reset Era. По его словам, Neon Prime может быть связан с неанонсированной игрой, которую разрабатывали внутри компании, пока он не ушел. Он говорит, что та игра была похожа на кораблестроительную FTL Faster Than Light в жанре roguelike с углубленным изучением космоса. И это особенно интересно звучит на фоне того, что Valve уже была игра в разработке про космопиратов под названием Stars of Blood, а множество официальных концепт артов этого проекта до сих пор хранится на сайте Valve Archive. К сожалению, та игра была отменена уже более 10 лет назад и что на самом деле представляет из себя Neon Prime узнаем уже в ближайшее время. Однако некоторые пользователи стали выстраивать безумные теории из разряда, что неон это химическое вещество, а его период полураспада, то есть Half-Life плюс минус равняется трем. То есть тип это Half-Life 3, а еще количество символов в названии Neon Prime совпадает с количеством символов в названии Half-Life 3 и многое многое другое. Звонит сосед, кричит, побежали! Куда? На CS Go Уран. Мужик в краше бежит, а скины умножаются.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 включая скины, а вписав мой промокод гейб, получаешь дополнительные 15% к пополнению. Параллельно с этим, один из разработчиков ксго вновь был замечен в ветке Source 2 на публичной версии игры под аппид 730, если вы вдруг пропустили одно из моих предыдущих видео, такое уже происходило пару недель назад. Другое интересное событие, которое произошло чуть позже, это первое появление Source 2 на публичном API 730 То есть условно вообще доступной ветке игры, на которой мы все играем. Ранее мы видели эту условную версию Source 2 только в закрытой ветке для разработчиков под API-710. И скорее всего они тестируют, как игровой координат CSGO реагируют на другую версию в публичной ветке игры. Нормально ли подключается, можно ли заходить на официальные сервера, и все в таком духе. На мой взгляд, это может подтвердить случай о том, что переход на новый движок состоится не сразу. И по аналогии с Dota 2.0 какое-то время будет доступно сразу две версии игры на первом и втором сорсе. А так как это все тестируется на одном публичном API-игры, выбор версии будет происходить сразу после запуска. То есть, теперь, даже несмотря на то, что разработчики CSGO скрыли за открытую бета-дов версию под аппайди 710, пофиксив способ, с помощью которого мы за ними шпионили, у нас все равно остался способ следить за их действиями, так как вырубить систему Reach Presence в публичной версии игры просто невозможно. Появление этого разработчика в ветке Source 2 на публичной версии игры особенно странно выглядит на фоне заигрываний шапкой в профиле на официальном аккаунте в твиттере, сначала там просто появилась надпись Counter-Strike, потом добавилась надпись это просто баннер, ничего особенного Обещаем, что само по себе является отсылкой на странный блокпост с официального сайта и последующий твит, а потом надпись сменилась на отсылку к трансляции отборочного турнира мажора. Последний раз заигрывание с шапкой профиля происходило незадолго до анонса большого обновления с Danger Zone и переходом игры в условно бесплатную категорию. Так что, может быть, они в очередной раз так что-то тизерят. Тем временем, FMPon, создатель кэш и многих других официально добавленных карт, продолжает делиться своим прогрессом разработки новой CSGO-карты на базе движка Source 2 и при помощи инструментария Half-Life Alex. Он занимается этим исключительно в познавательных целях, чисто для того, чтобы сравнить, насколько удобно удобнее и проще будет делать карты после перехода игры на новый движок. Я уже рассказывал об этом в одном из своих предыдущих роликов и на мой взгляд результат говорит сам за себя, особенно учитывая то, что вся сложная геометрия, здания и объекты были созданы исключительно внутри Хаммера Source 2, без использования сторонних 3D редакторов по типу блендера. Оливер Эйдж, Джим Вуд и Dimensional Home, создатели официально добавленных карт Basalt, Iris, Mutini и Ember, анонсировали свою новую карту под названием Пивнуха. Действие происходит на известном пивзаводе, где два нелегальных самогонщика, стремясь расширить свою долю на рынке, планируют добавить в смесь свой новый секретный высокопробный компонент, взрывчатку C4. А остановить их могут только два агента из специального антипивного подразделения, или сокращенно САП. Вторая карта называется Орбит и разрабатывается Барсом при поддержке Морозова и Хеллмапа. Действия разворачиваются в космической станции на Марсе далеко в будущем, куда проникла диверсионная группа Феникс с целью нарушения миссии по колонизации планеты. Изначально карта создавалась для мини-игры на основе Амонгуса, но позже переросла в самостоятельный проект. После взрыва плента на карте меняется гравитация и частично выталкивает игроков за локацию. Главная цель была создать крайне динамичную и быструю карту, при этом дав игрокам совершенно новый экспириенс. Обе карты разрабатываются для режима Wingman и уже доступны для скачивания в воркшопе. Также разработчики CS:GO лайкнули твит с мнением, что комьюнити картам намного сложнее попадать в официальный турнирный маппул игры. Грубо говоря, Valve не очень удобно, когда над картами с таким большим приоритетом работает кто-то вне компании и единственный возможный вариант это покупка прав на карту и отстранение оригинального автора от разработки и эта позиция вызвала целую бурю обсуждений и критики из разряда зачем тогда вообще делать карты обычным игрокам если они все равно никогда не попадут на официальные турниры. Решить кто прав а кто нет в данной ситуации сложновато так как у обеих сторон есть хорошие аргументы, однако лично я надеюсь что в особых случаях Valve начнут делать исключение, так как права уже выкупались у авторов Миража и Кэша. Ну и судя по статистике с множества аналитических сайтов, вак-волна которая длилась более трех месяцев наконец закончилась, если плюс-минус суммировать информацию сразу из нескольких источников было забанено более 150 тысяч аккаунтов, и вполне возможно, что это был какой-то тестовый период активной работы нового модуля античита вакнет и в будущем мы вновь увидим подобные всплески. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказывал про разработку официальной игры в сеттинге Вьетнама на базе исходного кода и лицензии CS GO и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!